Всем здравствуйте. Теплицы китайского типа. Вот провел эксперимент. Одну часть от нескольких рядов. Мы просто снизу очистили все веточки. Вот висит. Китайцы почему-то не очищают веточки. Вот что у нас получается. В общем-то. Ну красивый вид, да? Вот примерно вот, вот вот что вот выходит. А эту часть мы оставили листовой аппарат. И по нему прошли аммофоской. Для того, чтобы как бы через нижние, вот именно нижние листы прошли амофоску, чтобы она за счет листов подпитала помидорки, и они росли. Вот эти вот уже, в принципе, неплохие помидорочки. Гран 150. Но они еще, видите, в росте. Вот посмотрим, что произойдет через время. Покажу. Всем до свидания.